Земля. Секреты, тайны и опасность. Что мы знаем про планету Земля? В основном почти все, но часть того, что мы знаем, она или закрыта, или принадлежит другой интересной расы, Да, раса инопланетных существ, которые обитают на этой планете и считают, что это их планета. Если сравнить множество тайн, которые мы сейчас будем разбирать, вы будете шокированы. Земля и остальные планеты, которые окружают эту планету, были похожи на нашу. Да, когда я говорю «наша», это уже не наша. Но суть не в этом. Суть в том, что остальные, Юпитер, Сатурн и Марс, и даже Луна, они были живые. Сейчас мы наблюдаем за картиной, почему они погибли. Есть много тайн, которые рассказал один Ученый, который держал в себе почти 40 лет. Его данные не проверены, но суть в том, что, скорее всего, он даже прав. Мы живем уже очень давно на этой планете. Мы знаем все. Мы знаем, с чего начиналось. Мы знаем, с чего может и закончиться. Но суть в том, что Марс, Юпитер и остальные похожи на эту планету. Там находили множество сооружений, другой эпохи людей да да вы не ошибаетесь людей которые жили также я скажу вам свою очень интересную гипотезу которую вы можете со мной не согласиться уже очень давно мы наблюдаем за необычным форматом на луне на юпитере на марсе и на других планетах и множество были отправлены туда космические роботы, которые должны были изведать эту необычную поверхность. Они находили старые сооружения, уничтоженных тех иных времен. Но суть в том, что там, кроме этих необычных сооружений, находили и находили необычные памятники, которые похожи так же, как на людей. Все очень просто, оказывается. Мне кажется, что раньше на Марсе жили люди и от жадности они просто напросто уничтожили эту планету просто мы видим как все там погибло да нету кислорода нет э, живых организмов нету воды и нету самого главного это мира суть в том что заключается когда Илон Маск отправлял туда специального робота то он ужаснулся что нашли множество странных объектов нет нет это не нло объекты это были как человеческие руки как человеческие ноги как необычный формат техники которая было запечатлено на камеру да это роботы которые лежали там можно сказать на марсе но суть в том, что множество ученых считают, что Марс – это была планета Земля. Идет множество тайн, что когда Марс начал погибать, множество НЛО, а именно люди, переселились на Землю. Часть э -э, беженцев остались на Земле, другая часть улетела. Но суть в том, что мы наблюдаем, почему под землей находится огромное количество НЛО. Нет-нет, это... Получается, что люди – это и есть пришельцы. Все зависит от времени. Говорят, раньше у людей был геном Бога, то есть они не старели. Что с ними стало? Геном стал стареть, и люди стали умирать. Наше сердце рассчитано на 250 лет, мозг на 300. Все остальное – это подзамен, но мы можем функционировать. Но что на самом деле скрывалось на Марсе? На Юпитере, на Луне. Все похожее, что находили на Марсе, похоже и на других планетах. Оказывается, вся человеческая раса жила на всех этих планетах. Скорее всего, мы поэтому, дорогие друзья, и разговариваем на разных языков. Кто-то на немецком, кто-то на английском, кто-то на французском. Вы не задумывались, откуда у вас этот дар речи, правильно? Мы жили, своя раса и свой язык на одной планете. Да, только на других. И случилось так, что вот эти планеты нас всех свезли на одну. Как на опытах. Или конец света у них был. И поэтому сейчас мы видим разные инопланетные корабли, которые прилетают на нашу планету. Может, они привозят кого-то, может, кого-то увозят. Но это догадки субъективны моих мышления. Я не могу процентов говорить, что это так и есть. Но, скорее всего, подумайте хотя бы на секунду. А ведь может, это так и есть. Может, нет инопланетян, может, это прилетают только люди, только сверхлюди, каких считают. И они прилетают на планету Земля, как мы назвали, мы это они назвали. Потому что никто точно не может понять, откуда взялись люди. Конечно, это можно ссылаться на том, что мы произошли от обезьян. Но суть в том, что сами посудите. Я не спорю, что на этой планете жили великаны, на этой планете жили монстры которое пришлось их уничтожить, чтобы поселиться людям. Да, конечно, им бы не выжить было в другой среде. Но думайте сами, что происходит в этой ситуации. Почему НЛО иногда забирает людей, а иногда убивают? Есть огромная тайна, которую вы не можете понимать. За нами следят не только мы сидим дома, но везде. Земля обширная и видно все, как утверждает человек, который знает правду про космос. И космос ⁇ это только воображение тех людей, которые считают, что он безгранный. Не, дорогие друзья, он настоящий.